Всем привет дорогие друзья, с вами я, Фромикс И сегодня будем играть в Зомби мод на сервере Не обращайте внимания, то что я говорю шепотом Потому что у меня уже Два часа ночи, и я вот снимаю видео Чтобы завтра хоть что-то Выложить, точнее уже сегодня Поэтому Не обсуждайте, не осуждайте Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Лайк лайк, отвечая на вопросы Из комментариев числа а, заходите в на ссылку мода и внизу в описании есть ссылка на дискорд заходите на дискорд мода и все и все чики все, так, давайте начнем нюк какая база, боже не могу, бесит меня эти игроки база граната, нет, стой, гранату уже ненавижу эту игру ладно что нормально я игра зомби мод этот правда сейчас в час ночи в нью вряд ли много людей играют как бы поэтому не обезум обычно нормально так играют но немного но нормально Здесь я его видел. Типа, это норм. Типа, это норм, нет? Просто взяли убили зомби. Ну ладно, с кем не бывает. Что зомби? Боже мой. Еще игра сломана. Тупо зарубил челом. сейчас будет они а посадки что это такое так сматываемся сматываемся сматываемся по тихой грусти блин очень страховый бегать сейчас они тут могут быть поэтому Валим, Почаще. Почаще, вот. Поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал. Будет выходить почаще, но сейчас пока будет, все пока будет как есть. Вот Если что, захотите мой телеграм-канал там, а я... Можете видеть, чем я занимаюсь в повседневной жизни. Да-да, дома да. я тебя не замечу. А я заметил... Чел снова пытался скрыться, но у него не получилось. Так. Снова этот скелет. О, я получил достижение фанатика. караулим здесь, потому что сразу можно здесь. Сразу можно здесь. Так, караулим здесь. лезет, но мне все равно буду туда немного поглядывать вторым глазом. зря придуман. О -о -о, лезет, лезет, вот он, вот он, вот он. смотрите вы, посмотрите. я уже научился, научился уже. блин, он, он, он вот здесь где-то. Я понял Так, там Чел пытается ко мне пробраться, но у него не получается Где-то может быть здесь Капец, я здесь один выживаю 19 секунд. Надо сматываться. Надо сматываться, потому что здесь уже находится опасно. опасно Мы его зарубим. И ГГ. Первое место по урону, конечно же, я. Я сколько получаю монеточек? Надеюсь, нормально. Надеюсь, нормально. И сколько я монеточек получил? Заходите на мод, качайте мод, продвигайте мод, там в зайти к на сайт мода с модом они в конце есть скурт сервер туда заходите там будет спойлеры дата выхода обновлений что поменяется и вот небольшой спойлера поменяет Йо -йо. У. Мисс. у леди баг вот. и высота и пару багов там еще пофиксить надо будет поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем